поднялся? Да, давай. <смех> Мне кажется, не слышит этот да, да, чувак. Не ожидает, что я нач... только начну пушить сразу, окей? Okay? Okay, okay, я сразу Поехали. Минус один. Mm -hmm.